Так проходят карантинные дни в Киеве. Покупайте гриль с вот этой штукой, в которую сливается жир. Это действительно важная и нужная вещь. Вон он капает, тут наверное не видно, но я не буду доставать. Короче говоря, берем ошейчик, режем его стейками по где-то полтора сантиметра. Маринуем в том в чем хочем. Вот. И потом его на гриль и получается бомбическая сила. Поехали! Вау! Вот это дела! Классное мясо получается!